И так, я рада вас приветствовать на втором вебинаре проекта «Спор во имя небес». На прошлом вебинаре мы с вами рассмотрели такое понятие, как «Спор во имя небес» и что такое «Спор не во имя небес». И немножко затронули вопросы между спора между Каином и Авелем и более подробно рассмотрели ситуацию спора между пастухами Авраама и Лота. Сегодня мы продолжаем вот эту тему, рассматривать споры между братьями, и возьмем всю книгу Бришит. На самом деле это большая книга, но мы постараемся очень быстро ее пройти, эту книгу. Я предлагаю вам... Сейчас я открою презентацию. Итак, наш вебинар называется «Семейная вражда. Путь к конфликту и путь к примирению». И вначале Каин и Авель. Два брата, которые мы видим вот на этой иллюстрации. Всем хорошо видно, я думаю, да, презентацию сейчас на экране. Если кому-то не видно, вы напишите. Камен и Авель, спор между ними, не видно презентация? Девочки, презентации нет, да? Наташа, что сделать? У меня на экране сейчас презентация. Посмотрите, пожалуйста, возможно, эта связь. Сейчас видно? Видна презентация да. сейчас? Ну, хорошо. Отлично. Итак, Каин и Авель, к которому мы сейчас вернемся и вспомнили первый вообще спор, который произошел в нашей истории, но мы не будем брать ситуацию между Адамом и Хавой, это Каин и Авель. И мы помним, что произошло между ними, между этими двумя братьями, и вот обратите внимание, следующий спор, который что они спорили, что говорят наши э, пришит раба. Они говорят, что они спорили э, отделении мира между собой. Один говорил, это моя земля, другой говорил, это мои стада, вот прочь моей земли, долой одежду с моей шерсти. И в результате мы увидели, чем закончился их спор. Их спор закончился убийством одного брата. Один брат убил другого брата. Следующая пара братьев, это Ишмаэль и Ицхак. Что происходит с этими э, двумя братьями, которые родились уже от разных матерей, Исхак и Ишмаэль? Кратко напомню вам историю, которая произошла. То есть на протяжении вот сегодняшнего семинара, хотя вы все это прекрасно знаете, я просто буду вспоминать эти немножко истории для того, чтобы окунуться в эту атмосферу. Итак, Сара хочет, чтобы у родился ребенок с тем, чтобы потом мог родиться ребенок у нее. Она дает свою рабыню Агарь, Аврааму, в жены. Сара ставит вагарь Агарь на очень высокое положение, но дальше Агарь беременеет, и тут же возникает конфликт. Он выражен в том, что она перестает почтительно относиться к Саре. А Сара обращается к Аврааму, и Авраам ее не защищает. Вместо этого он говорит, вот твоя служанка, она в твоей руке, делай с ней все, что хорошо в твоих глазах. И дальше Сара потребовала от Авраама изгнать Агарь, но не из-за старого конфликта с наложницей, а в связи с новыми обстоятельствами, связанными с поведением Ишмаэля. Попытаемся теперь понять, чем же провинился Ишмаэль. По словам Торы, Сара потребовала изгнать Ишмаэля, увидев, что он забавляется. Мудрецы, ну в частности Раши, объясняют, Ишмаэль претендовал на долю Исхака в наследстве и пускал в него стрелы. Смотрите, предок арабов, предка евреев уже тогда. Еврейка Сара ранее изъявила готовность делить дом и даже мужа с предками арабов, но сами предки арабов не очень хотели делиться, предпочитая вести переговоры стрелами и ракетами. Нет, хотя нет, наверное, еще не ракетами, только стрелами тогда. И что делать с евреем было в этой ситуации? Сара принимает крутые меры. Аврааму очень не понравилась эта идея. Мы знаем, что в прошлый раз говорили, он был, знаете, как голод мира, да, олицетворение милосердия, он всех любил, и даже споры между своими пастухами и пастухами Лота он разрешил по-своему, то есть дал Лоту возможность выбрать самому ту землю, которую он хотел. Но Бог ему сказал, послушайся, Сары, ей тут виднее, ничего не поделаешь. А Бешмаэле не волнуйся, я сделаю его великим народом. Посмотрите, здесь не говорится о том, не произошло ни брата убийства, произошло просто изгнание. Следующая пара, которую мы видим, это Исав и Яков. Вот здесь уже ситуация похожа вроде бы на Каина и Авеля. Та же притча, история которая может учить нас очень многому. Но это не просто еще одна библейская легенда. И если мы задумаемся над причинами поступков двух братьев, попытаемся соотнести их со своим собственным отношением к людям, то здесь мы сможем по-новому увидеть многие наши поступки и найти более мудрые пути разрешения возникающих в нашей жизни конфликтов. Итак, обратимся к истории Якова и Ну, Ну, вспомним, что Ицак женился на Ривке, и после 20 лет бездетной жизни их молитва наконец находит отклик. Однако забеременев Ривка испытывает мучения, поскольку дети толкаются в ее чреве. Бог сообщает ей, что она носит в себе два народа, которые будут бороться между собой, то есть спорить между собой. И вот первым на свет появляется Исаф, вслед за ним, держась за пятку Исафа, рождается Яков. Первый вырастает искусным охотником, человеком поля, а Яков становится человеком цельным, то есть сидящим в шатрах учения. Исаф становится любимым сыном Исхака, Ривка же больше любит Якова. И вот однажды, утомленной охотой и изголодавшийся Исаф, Продает свое первородство, то есть статус первенца, Якову за горшок красной чечевичной похлебки. Состарившись, Исхак э, перед смертью желает изъявить, э, желает изъявить как бы желание благословить Исафа. Когда Исаф отправляется на охоту, чтобы угостить отца любимыми кушаньями, Ривка одевает Якова в одежде Исафа, закрывает его шею и руки козьими шкурами, маскируя его под волосатого брата и посылает Якова к Искафу. Яков получает отцовское благословение, а когда Исав возвращается и раскрывается вот эта хитрость Якова и Ривки, все, что Исах может сделать для рыдающего Исава, это предсказать, что Исав будет жить своим мечом, и что всякий раз, когда Яков оступится, он будет терять превосходство на старших братом. Яков покидает отчий дом и отправляется в Харан, чтобы избежать вместе Исава, и чтобы найти себе жену в семье Лавана. Яков поселяется в доме Лавана и берет в жены двух его дочерей, Рахиль и Лею. Занимаясь скотоводством, он обретает богатство и достаток, и, наконец, считая свои обязательства перед Лаваном выполненными, возвращается на родину. К этому времени он достаточно силен, чтобы в случае чего уступить борьбу с Исалом, однако, как его отец и дед, предпочитает по возможности мирное решение конфликта. И вот на обратном пути к нам происходит такая волнующая встреча с Исавом, которая заканчивается миром. И братья расходятся, чтобы встретиться уже только на похоронах отца. То есть расходятся в любом случае. Смотрите, такая очень э, необычная, интересная история, почти детективная, если мы будем читать Тору. И здесь возникают вопросы. Почему Исав пробовал вообще первородство? И прав ли был Яков в благословения? Можно ли это было сделать по-другому? И чем нас вообще учит эта история Якова и Сафа? Вот читая притчу о Каине Авере, говоря про эту притчу, мы видели, что Каин не смог справиться со своим гневом и убил брата. История Якова и Сафа вполне могла закончиться тем же. В чем же разница? И как справиться вообще с гневом? Сейчас я предлагаю вам посмотреть на следующий слайд. Хорошо, давайте мы тогда, может быть, без презентации... Вот мы говорили с вами о том, что в отношениях между Яковом и Исавом произошел, как бы сначала был между ними конфликт, потом произошло между ними такое примирение, хотя они разошлись в разные стороны. И вот я хочу задать вам такой вопрос. Как вы думаете, если в отношениях между людьми произошел серьезный конфликт, может ли он сам собой разрешиться с течением времени или нет? Еще раз, если в отношениях между людьми произошел серьезный конфликт, может ли он сам собой разрешиться с течением времени? Кто-то хочет, может быть, ответить, пишут нет. А почему? Давайте, когда мы говорим нет или когда мы говорим да, то мы. Немножечко аргументируем, почему нет или почему да. То есть сам собой не может, зависит от восприятия. А может кто-то хочет подключить э, камеру, звук и сказать? Э, э... Так, Софа подняла руку. Попробуйте, Софа. Так, нужно приложить усилия как пойти и сделать первый шаг. Да, усилий для этого, конечно, надо. Необходимо объясниться, вы имеете в виду объясниться между теми людьми, которые вступили в конфликт? Может быть, если пройдет много времени, обстоятельства изменятся. Может и изменится. Хорошо, тогда давайте следующий такой. Представим себе ситуацию. Вот вы себе представьте, что вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то из ваших друзей, родителей, знакомых, соседей, с кем угодно. Как вы думаете, что может убедить этого человека в искренности вашего стремления к примирению? То есть вы находитесь в состоянии конфликта с кем-то, хотите примириться, и что может убедить этого человека в искренности вашего стремления к примирению? Девочки, все представили конфликт какой-нибудь, любой конфликт, который у вас есть? То есть действия, поступки. Угу. То есть поменяется, может быть, отношение к конфликту, что еще? Изменить поведение. Да, девочки, я сожалею, сообщение приходит с большим опозданием, но это не зависит ни от нас, это технический такой сбой платформы. Со временем мы становимся мудрее. Отлично, смотрите, если мы объясним друг другу позиции, пишет Галя, только тогда я смогу пытаться понять своего оппонента. Понятное дело, что два человека должны объяснить позиции. Мы, надо изменить отношение к конфликту. Угу. Ну, смотрите, история о Якове и Сави — это история о том, как, по сути, мир ненависти, такого разделения, гнева, он преобразуется в мир согласия, взаимности и гармонии. Это также история двух братьев, которые повествуют нам о том, что они сумели измениться и примириться после долгих лет враждебного разъединения. Вот вы писали здесь о том, что люди, людям необходимо сначала измениться. Когда Яков присвоил первородство и благословение с помощью хитрости и обмана, он не думал о том, что чувствует Исав. Только в Харане, испытав на себе хитрость уже и обман Лавана, он сумел понять, как сам должно быть обидел брата. И если бы Яков повел себя э, также по отношению к Лавану, желая его разорения, то никакого примирению не могло бы быть и речи. Но Яков не жаловался, не таил злобы. И вместо этого он простил своего дяди, усердно служил ему, хотя Лаван много раз его обманывал. Его вот через страдания, которые ему пришлось перенести, его сердце и душа ну как бы укрепились – и вот, знаете, наверное, мы можем подумать над тем, что когда к нам относятся несправедливо, мы часто начинаем обижаться, злиться и жаловаться, обвиняя в этом своих недругов. То есть кого угодно, только не себя. Однако, наверное, лучше остановиться и подумать. Мы можем задуматься о нашей прошлой жизни и вспомнить случаи, когда мы сами были с кем-то несправедливы. Может быть, мы просто пожинаем то, что сами посеяли. Даже если мы не можем вспомнить за собой никаких неправедных поступков, месть ничего не решит. Она будет только умножать несправедливость, и к тому же наш характер будет становиться все хуже и хуже. Но, к сожалению, в нашей жизни случается довольно часто такое. Мы рассердили кого-то своими словами, поступками, или кто-то в плохом настроении срывает на нас злость. Если не приложить усилий по разрешению этой ситуации, хорошие отношения могут легко испортиться. Ну, например, если мы нечаянно обидели кого-то, достаточно просто попросить прощения, все будет забыто, мы знаем об этом. Но если мы, например, разбили очень красивую, дорогую хрустальную вазу, ну это так говорю, может быть, хрустальную, там, неважно, то извинения, наверное, будет недостаточно. И нам придется заменить чем-то разбитую вещь знак нашей искренности. А в любом случае мы должны делать что-то, чтобы возместить причиненный ущерб. Вот эти усилия на преодоление конфликта, устранение совершенной нами ошибками, называются искуплением. И при этом необходимо помнить, что если мы хотим по-настоящему искупить свою вину, то важны здесь не только слова извинения или дорогие подарки, сколько искренность нашего сердца. И вот Яков, чтобы восстановить отношения с братом, он должен был прежде всего измениться сам, чтобы осознать, почему Исав так рассердился на него. Потом он должен был полюбить брата, который хотел убить его. И в знак этого изменившегося отношения Яков принес брату большой дар из того, что заработал за долгие годы. Причем сделал он это не высокомерно, а вот так великодушно, смиренно. Именно поэтому Исаф даже не захотел принимать подарка. И все были обиды и злоба были смыты сердечной искренностью Якова. Исаф тоже изменился. Он не убил Якова и не воспринял его дар, как причитающуюся по праву компенсацию. Его сердце было достаточно открыто. Его тронули подарки и отношения Якова. И он пожелал примирения. То есть любовь Якова оказалась сильнее, чем ненависть Исава. И скажите, пожалуйста, вы здесь говорили о том, что действительно необходимо измениться в первую очередь. Как может вот этот пример Якова и Исава помочь нам сегодня при решении проблем, возникающих в отношении между людьми? То есть какой урок мы можем извлечь? Может ли этот пример помочь нам? Девочки, слышно всем? Мой вопрос. Так, Анна пишет о том, что потом ночью убежал, не дав отцу попрощаться с дочерью. Это имеется в виду, Яков убежал ночью. Но это отдельная история, почему он убежал ночью. Здесь, как все право, виновата в споре. Я, Яков спорил слова, но в этом споре были виноваты два человека. Надо помнить, какой пример нам подает герои. Очень откровенно, да, не надо убегать, боясь вместе брата. Ситуация в том, чтобы мы так с вами говорили, что Яков да, виноват в этом, поэтому ему 7 лет и пришлось быть у Лавана в такой же ситуации. Время сейчас, конечно, другое, Таня, вы правы, но... Мы живем, конечно, в другое время, но, наверное, мы не будем сравнивать с тем, сколько живут жили тогда наши процы, сколько живем мы сейчас. Это все уже достаточно сравнительно. И не важно много человек живет или мало, но главное, как он себя ведет. Mm -hmm. Вот, Марина пишет, что всегда думать, приятно ли тебе, и с тобой так поступают, да, как это говорят, не делай другому то, что неприятно тебе в нашей традиции. Хорошо. Смотрите, мы, я привела этот пример, чтобы показать непосредственно, как бы вернуться к теме нашего вебинара о том, что произошла семейная вражда и вот какой путь к примирению выбрали два брата. То есть в первую очередь, чтобы люди могли простить друг друга и примириться, необходимо было измениться внутренне, изменить себя. Если один человек не готов себя изменить, значит, и второй человек, если он даже готов измениться, не произойдет вот этого примирения. То есть нам надо быть действительно уметь прощать, просить прощения и в первую очередь меняться. Потому что очень просто попросить прощения, но не измениться никак внутри. Далее мы с вами говорим о том, что следующая пара братьев, наконец-то, хотя у нас есть сестры Леи и Рахили, мы знаем, что между ними тоже был конфликт, Небольшой. То есть сначала Лея первого вышла замуж За Якова, и сначала дети рождались только у нее, что привело к такому острому конфликту между сестрами. Но дальнейшая история таких взаимоотношений Рахия и Или ведет к тому, что Ли постепенно признает первенство Рахии. Именно такое их положение закрепилось в еврейском народе. То есть, Рахили идет первой, хотя и наследие временное, а Лея же следует за ней. Но вот их проблемы привели к конфликту между братьями, продаже Йосефа и позже к расколу и падению еврейского государства. И вообще конфликтности потомков Рахелия, потомков Лея в еврейском народе. И вот мы возвращаемся и идем к, вами, с вами к, к истории Якова и его 12 сыновей. Вот в эту пятницу, которая уже у нас будет, мы начинаем читать недельную главу «Ваишеф». И эта недельная глава повествует о истории Якова, который вместе с двенадцатью сыновьями поселяется в Хевроне. И вот его любимцем становится Юсеф, которому старшие братья завидуют. И Юсеф рассказывает э, старшим братьям э, два таких своих сна, в которые предсказывают, что в будущем он воцарится над ними. Это еще больше распыляет их ненависть к нему. Братья замышляют убить Юсефа, но между ними возникают разногласия. Его сначала бросают в яму, а затем продают проходящим мимо и шмалитянам. И вот, испачкав рубашку Юсефа в крови косненка, братья показывают ее Якову, чтобы тот поверил, что любимого сына съел дикий зверь. Юсефа приводят в Египет, продают Патифару, но вскоре Юсеф становится управляющим в доме своего господина. Жена Патифара влюбляется в прекрасного юношу, но когда Юсеф отвергает ее домогание, она добивается того, что Юсефа бросает в тюрьму. Там им набивается уважение и доверие со стороны главного тюремщика. И в заточении Есеф встречает двух царедворцев фараона, брошенных в темницу за оскорбление господина, главного виночерпия и главного пекаря. Оба обеспокоены приснившимися своими с нами, которые Есеф истолковывает. и через три дня виночерпия будет освобожден, а пекарь повешен. И вот Есеф просит виночерпия замолоть за него слово перед фараоном. Истолкование Есефа сбывается, но виночерпий забывает про Есефа. Дальше речь идет о том, что фараону дважды снится вещи, сон, который никто не в силах разгадать. И тут один из вельмож фараонов вспоминает, как в бытность своего пребывания в тюрьме Юсеф совершенно верно растолковал вещи сны его, и его товарища по несчастью. Юсефа приводит к фараону, и тому не только удается растолковать сон владыки, но и подсказать решение проблемы, которую предсказывает суд. И вот фараон делает... Юсефа, наместников всего Египта, то есть фактически полным правителем. Давайте мы с вами вспомним о том, что происходит дальше с Юсефом. Вот я вам так рассказала немножко историю, для того, чтобы не только я одна рассказала, об этом. Давайте вспомним, что происходит с Юсефом, когда к нему приходят братья. Может, кто-то хочет рассказать или написать немножко. Девочки, вы меня слышите? Они его не узнали. Замечательно, Софа. Он же их узнает, и что дальше происходит? Хорошо, тогда я просто вам немножечко расскажу, чтобы мы немножко не теряли время. И вот когда... Голод охватывает близлежащие земли, и продовольствие можно достать только в Египте. Десять братьев Иосифа прибывают в Египет, чтобы закупить хлеба. И у вот самый младший Беньямин, это сын тоже от Рахели, как и Иосиф, остается дома. Иосиф узнает братьев, но они его нет. Он обвиняет их в том, что они лазутчики, требует, чтобы они привезли Беньямина из дома, и в подтверждение своих слов, и затычает Шимона в качестве заложника. Яков соглашается отпустить Беньямина только после того, как Иуда принимает на себя абсолютную ответственность за него. На этот раз Есеф принимает их с радушием, выпускает Шимона и приглашает братьев в Тапир в свой дворец. Но затем он подбрасывает свой серебряный кубок в мешок Беньямина. Когда следующим утром братья отправляются домой, их догоняют и возвращают назад. По обнаружении кубка Есеф заявляет о своем намерении отпустить их домой, оставив виновника Беньямина при себе рабом. И вот здесь возникает много вопросов. Наверное, вопросов больше, чем ответов. То есть вопросы какие? Ну, почему Иосиф не открылся сразу, когда узнал своих братьев? Почему потребовал от них доказательств истинности их слов привести в Египет Пеньямина? Почему, когда братья наконец-то вернулись с Пеньямином, он пригласил их за стол и, как, пишется, как пишет у нас в источниках, приказал дать ему в пять раз больше еды, чем всем остальным? Потом... Почему он предложил он Бениамину предложил Беньямину мешок в свой бокал, а затем, когда довольные братья вышли на дорогу, приказал страже догнать их, обвинив краже бокала? Почему ответ предложения братьев, заявив, что, заявивших, что бокал был найден в мешке Бениамина, и они готовы стать его рабами? То есть почему, почему, почему? И, наконец, в конце вопрос вопросов. Почему в течение 10 лет, с того времени, что Иосиф, Иосиф уже правил Египтом, он не подумал о своем отце, который продолжал все эти годы страдать, так и не найдя утешения? Почему он не послал гонца сообщить Якову, что его любимый сын жив? И вот все сформулированные высшие вопросы, касающиеся, на первый взгляд, непонятного поведения Йосефа, могут быть поняты только в ракурсе всего лишь одного слова – раскаяние. Только на этот раз Тора преподносит нам урок не просто понятие раскаяния, которая связана с сожалением человека о том, что он совершил в прошлом, и обязательство не повторять этого поступка в будущем, то учит нас полному раскаянию. Смотрите, очень часто, несмотря на слова сожаления и обещания не повторять поступка, ничего не гарантирует, что человек действительно сможет стоять собой соблазна. То есть мы раскаялись, мы говорим, не будем больше так делать, но в то же самое время мы опять повторяем эти поступки. И вот с самого начала, Иосиф, когда, когда узнал своих братьев в Египте, он задумал их простить, но он хотел посмотреть, действительно ли они изменились и полностью раскаялись. И почему он поэтому настаивает на том, что в Египет пришел его младший брат Беньямин, который был маленьким и не участвовал в продаже Есефа в рабство. А теперь давайте вспомним, в чем состояли преступления братьев. Видя любовь отца к Есефу, братья позавидовали, позавидовали а потом и возненавидели Есефа. А потому и реакция братьев на доносы Есефа, злую клевету, была очень бурной. Они посчитали его интригантом, сплетником, который пытался поссорить братьев с отцом и внести ссору в дом. Братья хорошо знали, что конфликт в семье чреват разрушением семьи. Поэтому и решили избавиться от сплетника. То есть изолировать семью от Есефа, который угрожал миру семье. Пришло время, и братья должны были раскаяться в том, что слишком строго, слишком жестоко судили своего 17-летнего брата два года спустя Есеф ставит своих братьев в ту же самую ситуацию. Он вызывает Беньямина, дает ему больше других еды, выделяя его среди других братьев, подобно тому, как выделял, отец его выделял Есефа. А затем, подложив Беньямину свой бокал, он хотел посмотреть, уйдут ли братья, оставив Беньямина в рабстве, как поступили когда-то с ним самим. Вот откуда мы знаем вообще, что братья совершили полное раскаяние? А вот, когда увидели они, что египетский министр выделил Беньямина, дав ему больше еды, братья не почувствовали зависти. А потрясенные фактом находки бокала в мешке Беньямина, они в трауре разрывают на себе одежды и предлагают, мы все будем тебе рабами, не Беньямин, а мы все. То есть мира за меру. ИСФ от чистого сердца прощает братьев, которые совершили полное раскаяние. Но в то же самое время... Есэф и, и сам раскаялся в своем грехе. И вот вопрос, в чем же состоял его грех? Злая клевета на своих братьев, которую он приносил отцу. И как бы мы ни говорили, что это восходило из лучших побуждений заботы о братьях, и как бы вот то, что он видел, не было правдой, эти его слова Тора называет злой клеветой. Потому что вот эти огни раздора смогли создать конфликт между сыновьями и отцом и разрушив единство семьи, разрушить семью. Конечно же, став министром Египта, Юсеф мог послать гонца к своему отцу и сообщить, что он жив. Мог, но не послал. И это свидетельство того, что Юсеф совершил полное раскаяние в том, что способствовал конфликту между братьями и отцом. И смотрите, если бы он послал гонца к отцу, то факт продажи братьями открылся бы. Какой бы вступил конфликт в семье? И Юсеф, который когда-то сплетничал, научился молчать. Он молчал 10 лет. До переезда братьев и отца в Египет. И так и продолжал молчать всю жизнь. Так никогда он не рассказал о своих страданиях любимому отцу. Давайте вернемся к себе. Прощаем ли мы так охотно или долго держим обиду? Как вы думаете? Просто подумайте о себе. Охотно а мы прощаем или держим обиду? Дольше, чем оно того стоит. Да, мы говорили, все зависит от того, что это за обида. Да? То ли это хрустальная ваза разбилась, то ли это еще что-то. Угу. Зависит от того, сильно ли нас обидели. Вот, кстати, интересный вопрос, зависит от того, сильно ли нас обидели. Как измерить вот такую силу или глубину обиды? Скорее всего, зависит от ситуации, которая происходит. Да, к сожалению, мы часто можем помнить грехи, скажем, наших братьев и сестер, даже я не говорю знакомых, которые совершенные были по отношению к нам в течение многих лет. И, скорее всего, эти грехи будут ну, гораздо более тривиальными, чем то, что Йосеф пережил своих братьев. Йосеф сделал это. То есть он забыл прошлое, простил и двигался дальше. Я думаю, что все мы можем брать с него пример, извлекать вот этот урок. Теперь скажите еще один вопрос. Как вы думаете... Почему Тора, которая повествует там о первой еврейской семье, по сути дела, это первая еврейская такая семья, не поведала нам о том, что это семья дружная да, такая. Ну, можно было сказать, что была семья еврейская, 12 сыновей, очень разы между собой дружили, хорошие отношения были между собой, с отцом. Вместо этого Тора познакомила нас с самыми крайними такими проявлениями вражды. То есть попытка брата убийства, ведь хотели сначала убить его, потом продажи брата в рабство, ложь, ненависть, зависть. Почему Тора нам это показывает? Как вы думаете? Девочки, может, кто-нибудь хочет сказать, включить камеру, микрофон? Понятен вопрос, да? Еще раз повторю. Как вы думаете, почему Тора, повествуя нам о первой такой еврейской семье, не показывает дружную семью, где 12 братьев между собой дружат вместе с отцом, а показывает вот этот, братоубийство, убийство, по сути дела, могло бы совершиться, продажа в рабство, ненависть, злобу, значит, неправильные, Угу. То есть Тора показывает, какие плохие стороны бывают в семье, угу. пытается научить нас прощать всевозможные обиды, еще какие есть мнения. Конечно, совершенно правильно, Светлана. Мы когда говорим о Торе, вот об этих историях, мы не говорим о наших братцах, как о чем то таком непонятном, каких-то героях, да, они самые обычные люди, им не чужды человеческие чувства. И Поэтому странно было бы, если чтобы… Здесь в этой истории показано, как нельзя воспитывать детей. То есть имеется в виду, что нельзя выделять одного ребенка по отношению к другим, да. Если бы мы рассматривали здесь аспекты вот воспитания, то это, конечно, очень важный вопрос, я думаю, что очень многие сегодня семьи могли родители извлечь уроки отсюда, потому что бывает, к сожалению, в нашей жизни в современной так, что выделяют одного ребенка больше. Хотя, вроде бы, родители любят всех детей, а потом получается, что у нас ситуация выходит из-под контроля. Так вот, Тора, который повествует нам об этой еврейской семье. Не поведала нам о, об этой идиллии, то есть не, не дружная единая семья Якова. И сделала это для того, чтобы мы помнили, мир не приходит сам собой, за него нужно бороться. Братья совершили полное раскаяние, преодолели ссору и добились мира. То есть эта история – пример того, что раскаяние является такой колоссальной духовной работой человека над собой, и над своим характером. То есть лишь преодолевая недостатки, зло внутри нас, мы сможем преодолеть ссоры и зло вокруг. Лишь достигая мира внутри нас, мы можем добиться мира вокруг нас. И как бы ни казалось запутанной и сложной нам наша личная ситуация, то всегда надо помнить, то, что если Есеф и его братья сумели преодолеть свою горькую ссору, то и мы сможем преодолеть свои жизненные конфликты добиться мира. Самое главное – изменить себя. И тогда изменится ситуация вокруг. Не изменив себя, мы никогда не сможем добиться мира вокруг нас. А теперь давайте поговорим о связи между содержанием Туры, которую мы читаем в эти дни, и чудом Хануки. Наши мудрецы усматривают связь между содержанием недельного раздела и теми историческими событиями, что произошли некогда с еврейским народом, послужив поводом для Хануки. Если мы говорим, что вся еврейская жизнь должна идти в ногу со временем, то почему праздник Ханука всегда выпадает на недельные главы, связанные с историей Ессефа? Конечно же, не случайно. Во-первых, мы видим, что точно так же, как Ессеф, чья история начиналась весьма трагично, в один момент чудом превратился из семи позабытого заключенного по ложному доносу представителя верховной власти сильнейшей мировой империи того времени. Точно так же... Праздник Хануки. Получается, несколько преданных вере отцов евреев чудным образом в один миг из преследуемых греками и осмеянными собственными прогрессивными братьями превращаются в национальных героев. И мы видим, что нет на свете такой ситуации, ради которого стоит поднимать панику. А вместо того, чтобы в разного рода переживаниях и депрессиях сживать себя со света, и вместо того, чтобы зацикливаться на проблемах, стоит искать решения. Именно этот взгляд на жизнь дает возможность Есефу не просто растолковать фараону его сны, но и предложить реальный выход из грязящей, из грязящей беды. Именно этот взгляд на жизнь позволил маковеям, пусть на один день, но все-таки зажечь храмовый светильник. Они сделали от себя все возможное, но ну а дальше время покажет. Главное помнить, что все к лучшему иначе не может быть. И они не ошиблись в расчетах, и время это показало. Светильник горел весь тот день, еще целую неделю, и его яркий свет, свет уверенности в том, что все к лучшему, освещает наш путь сегодня и по сей день. И несмотря на то, что драма еще не закончена, заключительные слова, сказанные Ясефом братьям, внушают надежду. Поднимитесь, вступайте с миром к своему отцу. Ну а мы с вами еще накануне в Хануке или в Хануке. И значит, у нас есть возможность продолжить разговор о чудесах. Одно из них заключается в, том, заключается в том, что избавитель не явился к евреям из-за 3 девяти Ну, вообще, знаете, так бы было бы естественнее. Человек, не издерганный здешней рутиной, включая рутину страха и страдания, человек с другим жизненным запасом сил и, что самое главное, с другим взглядом на мир, мог сделать гораздо больше. Даже Машир Рабейну был человеком со стороны. Он пришел освобождать евреев из земли медьян после многолетнего отсутствия. Что касается священников-хашманаев, то у них не было времени иностранствия. После того, как они отказались приносить в жертву некошерное животное и перебили небольшой отряд греков, на размышление из горы остались всего лишь пару часов. Конечно, они могли бы тогда, как много и многие люди делали, уйти в горы, приспособить под жилье подходящую пещеру и а жить он, там, ожидая он, он, лучших времен. Но они выбрали путь восстания. Для того, чтобы сделать такой выбор, Нужно, чтобы в душе забил родник новых, ну, скажем так, насилия неведомых сил. И ни одного, иначе один человек будет считаться или блаженным, или пророком, а у многих. То есть, когда 10 или там 20 человек сумели взглянуть на мир по-другому, они смогли пересилить и повести за собой миллион таких же. И в этом чудо. Чудо также в том, что, приняв сигнал души, шманаи стали действовать на редкость размеренно и согласованно. То есть налаживать разведку, запасать оружие, организовывать там семейный лагерь для жены и детей. Конечно, вы можете мне сказать, ну и что? Они же были родные братья, привыкшие действовать заодно. Но, к сожалению, мы с вами видели историю Борисшит, книги, что уже все времена братство не защищало от соперничества яростной борьбы за власть. Греки давали примеры кровавых междоусобиц, ну а наши всегда рады подцепить какой-нибудь новый вирус. Маковеи сражались и победили – но сражались они за единство и в первую очередь победили врага внутри себя. То есть они поднялись над разделяющими гордыни. И вот тогда это спасло еврейский народ. Но меньше чем через сто лет после победы над греками, в ходе гражданской войны уже между двумя братьями из династии Маковеев, один из них призвал в Иерусалим римского полководца Помпея. И это предательство прервало почти на 20 столетий. Существование независимого еврейского государства в земле Израиля. Что же сейчас у нас происходит? Я думаю, обратись к нам сейчас на Теягу с призывом о подъеме и единении, мы его не услышим. Перед нашими глазами привычная реальность. Чего он от нас хочет, подумаем мы. Вот мир, вот будни от зарплаты до зарплаты. Семья, дом, работа. Нужно женить детей, нужно устраивать свою жизнь. Случаются и несчастья, с кем не бывает. Но то же самое говорили мытья-гуринизированные евреи. Неужели ты думаешь, говорили они, что мы на такое способны? Чего ты от нас хочешь? Давай жить нормальной жизнью, и все будет в порядке. Грекам ничего особенного не нужно. Они хотят лишь, чтобы мы пригнули голову. Ну и что? Обойдемся без твоего храма. И вот этот спор тянется веками. Одни и те же доводы, пока не случится очередная беда. Вот и выходит, что Ханука – это еще работа над теми ошибками, которые были в книге Брешит, и работа над теми ошибками, которые сопровождают нас многие столетия. Ханука напоминает нам о том, что быть как все – это не наш метод, что есть смысл прислушаться голосу Матиягу уже сейчас, в относительно спокойные времена, пока за нас Эллен не взяли всерьез. Если мы заранее воспрянем против произвола внутри, если станем единым народом, то нам не придется сражаться с ними огнем и мечом. И в первую очередь, когда я говорю «внутри», это наш эгоизм по отношению к своим близким, друзьям, знакомым и соседям. И сейчас я предлагаю посмотреть ролик о Хануке, 4 урока Хануки. Наташа, мы можем включить ролик, нет? Ролика нет. Четыре малоизвестных факта о хамке. Маковеи и греки. Греки собрались против меня, поется в ханукальной песне, что напоминает нам о том, как недобрые греки попытались раздробить еврейский народ, предлагая сменить правило возлюби ближнего, как самого себя, на теплые места и привилегии, и использовать иное правило – разделяй и властвуй. А собрались против меня в единственном числе не только потому, что Маковеев было мало, а потому что держались они вместе, как один, четко соблюдая правило возлюби ближнего, как себя. Благодаря этому и раздолбали они греков. Евреи и греки сегодня. Еврейские праздники зачастую актуальны похлеще, чем CNN. И Ханука не исключение. Потому что ту же войнушку, как и тогда, с греками мы ведем и сегодня. В повседневной жизни, в правительстве, да и в нашей семье. Когда нам приходится выбирать, наехать ли нам друг на друга, как хотели греки, или наоборот, сблизиться, как маковинок. Масло и фитиль. Ханукальный кувшин – штука нехитрая. всего там масло до да фитиль, но смысл в нем по самое горлышко. Ведь масло – это то, что пропитывает нас с ног до головы. Наш эгоизм. И мы бы давно в этом масле погрязли да утонули. Но на счастье, иногда получается вывести из масла тонкий фитилек. Желание сделать хорошее другому. И тут же фитиль загорается и освещает путь добром. Как самому бедолаге-эгоисту, так и окружающим. Чудо! Кувшинчик масла, горевший вместо одного дня восемь, напоминает о вполне рациональном и одновременно чудном принципе. Когда сложнейшие задачи, которые не сумели решить тысячи специалистов, работавших в одиночку, удачно решает небольшая группа совсем разных людей, без особых талантов, но сплоченных воедино. Благодаря такому чуду и Маковеи победили греков. Также и сегодня мы сможем победить все наши проблемы, предсказанные еще в пяти книжии, народ Израиля, хоть и молочный. Но, объединившись воедино, станете светочем для всего мира. С праздником света! С праздником единства! И знаете, эти уроки действительно очень важны, уроки Хануки. И я тоже поздравляю вас с наступающим праздником Хануки. И желаю вам в эти дни задуматься над тем, что мы сегодня услышали. И я прошу извинения за те технические неполадки, которые были во время вебинара. Это не зависит не от нас, эта платформа постоянно почему-то выбивала ее, и мы ничего не могли с этим сделать. Конечно, это нарушало у нас несколько такой ритма, но, пожалуйста, сбросьте. Если кто-то там, я видела, писал о том, что не получили ссыл, рассылку прошлого, прошлый раз, В прошлый раз всем посылали запись и текст, и всем всю информацию, которая была. Оставьте тогда, кто не получил здесь свои координаты для того, чтобы можно было вам послать вот этот ролик, послать презентацию, которая есть, Кроме того, запись, которая у нас была, пускай она прерывалась, но тем не менее мы ее вышлем. И у меня есть, я могу прислать всем текст для того, чтобы вы могли это посмотреть и дальше переосмыслить и прочитать все это. Кто-то хочет сказать, подняли руку. Наташа, смотри, руку. у нас поднятая рука. Кто поднял руку, попробуйте включить камеру. Звук. Не подключается спасибо всем будем надеяться что в следующий раз на следующем вебинаре нас не подведет наша платформа мы сможем более продуктивно это провести всего доброго еще раз с праздником света с наступающей вас Ханукой.